Последние тридцать дней он прожил как Наруто Узумаки. Тренировался как Наруто, ел как Наруто искал приключений на жопу. А это видео о том, как я тренировался как Наруто в течение 30 дней. Эстетика! А это видео о том, можно ли тренироваться как Наруто, какие результаты вас ждут, если вы будете тренироваться как Наруто и питаться как Наруто, ну и искать приключения. Тренировки Наруто это 100 отжиманий, 100 приседаний, 75 сгибаний, 50 подтягиваний, 30 бёрпи, 5 километров бега. Воу, звучит как солидная нагрузка для тех, кто только начинает тренироваться. Довольно такой приличный комплекс, на самом деле, на выносливый. То есть, 5 километров Наруто бега? Я помню в детстве, как-то насмотрелся Наруто, реально какое-то время так бегал. И меня все жестко за это истебали. Я не понимал, в чем прикол. Это ж, ну, для меня это было по кайфу. Они такие, типа... И 5 сетов по 60 секунд бой с тенью. А также 40 взрывных приседаний. И так каждый день. О, oh, еще и бой с тенью, еще и каждый день. В принципе, достойная такая нагрузочка, особенно с Берпи И если делать это каждый день... То на что можно рассчитывать как вы думаете в принципе я уже представляю на что можно рассчитывать я не смотрел данный видос полностью мне сразу было интересно записать свою вот первостепенную реакцию и мой прогноз он как минимум увеличит выносливость он скорее всего скинет вес если будет питаться в дефицит хотя пока что он об этом не сказал какие его в принципе цели от этих тренировок и такой объем работы для новичка если вы захотите повторить действительно будет сложно потому что для того чтобы сделать условно там 100 отжиманий 50 подтягиваний еще и бёрпи сверху накинуть и все остальные 5 километров бега нужно иметь какую-то базу какую-то подготовку но в принципе для человека который вот например для меня который более менее подготовлен как-то тренируются там туда-сюда в зальчик иногда ходят это в принципе нормально такая фитнесовая нагрузка фитнес вопрос зачем а если быть точнее то нахрена? да реально зачем они ведь максимально однообразные напоминают друг друга да они в принципе копируют друг друга каждый день это психологически скорее всего будет тебя убивать потому что делать одно и то же каждый день каждый день каждый день на протяжении месяца это довольно жестко психологически но давайте послушаем да, да все просто начиная с мая месяца и я провел ровно три тренировки В смысле три? Серьезно? Ну да. А, я понял. Он, скорее всего, хочет войти в свой тренировочный режим после какого-то долгого перерыва. И, в принципе, это достаточно хороший стимул, чтобы начать. Ну, как бы и челлендж сделать для ютубчика, да, видос записать, и форму себя привести, свою выносливость увеличить. Если еще подключить к этому правильную диету, хорошее питание, то реально можно скинуть лишний вес, хотя он еще не сказал, что у него есть. Возможно, хочет поднабрать массы. Не самая лучшая идея с этой программой, но, может быть, он не хочет подобрать. Потом мы чилили где-то возле Возле большой соленой лужи, где я словил отравление. А последнее, что я словил, была лень. Вот так вот это и бывает в реальной жизни. Сначала ты просто пропустил тренировку одну. Потом ты вдруг решил поехать в отпуск и отдохнуть. Потом случается какая-то дичь, себя отчисляет из универа, приходит поездка в военкомат или тебе увольняют с работы. В общем, не суть. Огромное количество проблем, и ты полностью убиваешься из своего тренировочного графика. И, соответственно, начать заново, это бывает очень сложно. Мы ждем понедельника, мы ждем какого-то нового года. Кстати, Новый год скоро, вот для тех ребят, мы смотрим это видео. Логично, ага. С которой я в конечном итоге стал толстый, медленный и ел всякую дичь. Конечно, ведь для большинства людей гораздо легче психологически делать все сразу. То есть тренироваться, при этом соблюдать питание, при этом соблюдать режим, при этом еще и какие-то, может быть, дополнительные привычки саморазвития делать. Потому что если ты тренируешься, но неправильно питаешься, одно без другого как-то вот оно не вяжется. Либо, например, ты правильно питаешься, но... Не держишь режим, оно как бы тоже, понимаете, даже психологически чисто тебе уже не так комфортно, то есть чего-то не хватает. И вот, допустим, со мной это тоже такое было, я лучше не буду делать абсолютно ничего, чем что-то одно, потому что это одно тебя прям очень сильно убивает. И как мы видим, Серджио не набрал такой приличный лишний вес, хотя на самом деле не слишком-то его и много, Плюс-минус, я думаю, что-то где-то в районе 20% жира. И скинуть это довольно просто. Но самое главное в этом подключить диету. Он еще пока о ней не сказал, но вы можете тренироваться как угодно. Если не будет диеты, вы не скинете лишний жир, так что дефицит наше все. Посмотрим, что он придумал по питанию. А вот это, кстати, хороший кадр, Начиная свой день со стакана воды, это очень здравая затея, максимально полезно, помогает тебе проснуться, запустить ЖКТ, ну и чувствуешь себя как минимум от этого бодрее. Плюс у многих людей есть проблема выпивать какое-то определенное нужное количество жидкости, например 0,33 на килограмм веса тела. И, соответственно, утром гораздо проще вот за правило поставить себе, допустим, один или два стакана воды. И там уже, как ты начнешь свой день, так ты его и проведешь. Так что и выпивайте воду по утрам, это максимально полезно и запустит хорошую привычку. сегодня первый день, я сейчас сдохну. Бег. Лучше ли это затея бегать с точки зрения жиросжигания? Да, как мы знаем, беговые тренировки в принципе считаются за хорошее кардио. Но есть ли лучшие альтернативы? Конечно. Во-первых, когда вы бегаете на улице, вот как особенно показано в видео, вы очень сильно нагружаете свои колени и в принципе опорно-двигательный аппарат, потому что ударная нагрузка приходится на него, если вы бегаете по асфальту. А еще и нужно подобрать правильный обувь. В общем, для того, чтобы бегать прям с пользой, Нужно заморочиться, как минимум найти себе нормальное покрытие, например, какой-то специальный стадион, нормальная обувь, ну и, конечно, хорошая погода. Хотя погода у него в видео была хорошая, но бегал он по асфальту. И если, например, у вас есть лишний вес, вы хотите от него избавиться, то прикиньте, весь ваш лишний вес при беге по асфальту будут давить на ваши колени, на ваши стопы. Это особо ни к чему хорошему не приводит. Так что, если вы бегаете, хотите бегать на улице, то выбирайте какую-нибудь местность, например, лес, парк, бегайте по земле в конце концов рядом с дорожкой это будет наверное выглядеть немного странно но тем не менее так вы сбережете свои колени потому что казалось бы вы идете бегать для здоровья но при этом вы его и забираете немного нелогично я пробежал три километра из пяти я сейчас упаду. Да, начинать с 5 километров это не самая хорошая затея. Потому что лучше всего, когда ты только-только начинаешь или после долгого перерыва, подходить к этому плавно, чтобы дать своему организму адаптироваться. Либо на следующий день у тебя будет все жутко болеть. Особенно, если ты комбинируешь и кардио, и силовые тренировки, еще и диету подключаешь. Ну и сорваться, кстати, с этого гораздо проще. Потому что психологически у тебя просто типа, а что происходит? И дефицит, и жир горит, и... Учитывая, что нужно было делать реально огромное количество упражнений, я решил делить дни на две тренировки в день. А вот это хорошая идея, потому что если у тебя две тренировки в день, то ты можешь лучше восстанавливаться, ну и в принципе чувствовать на каждой тренировке себя лучше и лучше прогрессировать, потому что сил, если, допустим, распределить тренировки утреннюю и на утреннюю вечернюю, будет больше на утренней и вечерней, соответственно, по отдельности. Например, можно сделать утром кардио, а вечером силовую тренировку. Утром будет кардио которые вошли бег, бёрпи и 5 сетов боя с Тенью. А он хорош, он сечёт фишку. Мне кажется, он все таки знает, что это за тренировки. И возможно он раньше прям хорошо тренировался, имел крутую форму. Я просто не слишком знаком с его каналом и сейчас реально хочет возвращаться. Бой с Тенью, если честно, был самым веселым. Становится прям кайфово, когда врубаешь любимый трек и под припев начинаешь разваливать бабаек, дабы они не сидели у тебя под кроватью. Топ, Это то, что я рекомендую в качестве кардио. Выбирайте кардио по кайфу, потому что что есть огромное количество кардио нагрузки и не обязательно например бегать или грузить велик или какой-нибудь я не знаю там на дорожке ходить нет все вот если он допустим кайфово у себя в квартире просто стоять махать руками и ногами и пересчитать что-то делать да окей, великолепно, главное двигаться, максимальная-максимальная активность в течение дня В любом случае получать кайф от физических нагрузок это мега важно Потому что так вы будете придерживаться своего плана И вам легче будет продолжать и достигать результата Для начала надо сделать разминку, и по-моему нахрен Если не сделать разминки, то можно вообще с любой тренировки выйти досрочно Определенно Серджио говорит здравые вещи, я полностью с ним согласен Абсолютно перед каждой тренировкой, даже перед кардио, особенно если вы решили бегать пас Асфальту, не делайте этого нужно размяться для того, чтобы подготовить организм к нагрузке. Прогреть его, подготовить температуру тела, много суставную разминочку сделать. И чем больше вы подготовитесь, тем меньше шанс травматизма. Потому что если вы травмируетесь, то вы вылетаете из своих тренировок. А как мы понимаем, если тренировки уходят, то скорее всего и питание уходит, и режим уходит. Ну и в общем начинать вам придется с Нового года. Делать 20 отжиманий, 10 подтягиваний, 15 сгибаний и 20 приседаний. Таких должно было быть 5 кругов. Ой-ой-ой, Серег, у тебя немножко странные приседания мне кажется тебе стоит поработать над растяжкой если мы посмотрим он поставил ноги прям очень широко и приседает даже не в параллель понятно что приседание не самое веселое упражнение хочется поскорее от него уйти избавиться но все-таки чтобы получить максимальную пользу я рекомендую делать их не так быстро чуть в большей амплитуде и все-таки подконтрольно Чувствовать движение чувствовать мышцы особенно когда ты тренируешься со своим весом А вот подтягивание, отжимания и пресс, кстати, у него, походу, идут бодрячком. И даже бой с тенью выглядит, ну, с моей максимально вот какой-то нубской точки зрения, потому что я абсолютно не шарю за какие-то боевые искусства и все вот эти вот вещи. Выглядит прикольно, красиво. Сегодня второй день. И у меня все болит. Если быть точнее, то у меня все болит капец как сильно. Да-да-да, этого и следовало ожидать, потому что нагрузка на неподготовленный организм, конечно, это большая. Хотя, как я и говорил, в принципе, это фитнес, и как бы не слишком-то это и тяжело. Но, опять же, если ты долго отдыхал, если ты не тренированный, если у тебя еще такой вот небольшой уровень, то, конечно, не стоит давать тебе сразу все. Это при том, заметим, что он в конце сделал не все круги, то есть он сделал тогда три. Круга, по-моему, из пяти. Я понимал, что не стоит стараться в первый день делать все. Но так бы было неинтересно. Я все равно вылез на пробежку, а потом надавал люлей пыли. Кроме того, что он красавчик и продолжил свой чел, несмотря на крипатуру в мышцах, она бывает прям очень, очень сильно, особенно после ног, сделать небольшое кардио, прогнать кровь по организму, когда мышцы еще не до восстановлены, это круто, это хорошо, потому что кровоток обновляется, мышцам приходит новая кровушка, все это туда-сюда прокачивается. И показывают топы, что наследство следующий день они восстанавливаются быстрее чем если бы ты ничего не делал то есть легкая такая ровная нагрузка не спешат и а никакие силовые тренировать конечно у него, -то, челлендж, у него то другое но если вы потренировались допустим у силуэт у него что-то болит сделайте легкое кардио кстати каждый раз проводя спортивную 30 дневку поражаюсь насколько круто спать определенно сон, возможно, самая недосненённая вещь, когда речь идет за тренировки, потому что будь то похудение, будь то набор массы, когда мы спим, мы восстанавливаемся, и жирок горит, и мышцы растут, и организм обновляется. В общем, сон это прям must-have, Никогда не пренебрегайте сном. И сегодня я вам покажу, что я ем, а еще сегодня я вас научу готовить балдежный рамен. Балдежный рамен, наконец-то речь заходит о питании. Но если он хочет похудеть, а рамен, скорее всего, далеко не лучшая затея, потому что, как правило, там приличное количество калорий, если брать какие-то готовые варианты. Ну, допустим, приходишь в магазин, там какой-нибудь пакет такой вот, я последний раз видел. Готовится быстро, вкусно, невероятно полезно, короче. Именно ее я и видел. Быстро, вкусно, нифига не полезно. Да, конечно, вы можете сказать, есть такие легенды, что можно выкинуть оттуда специи и типа окей. Но зачастую и в самой лапше намешана разная дичь. Так что проверяйте состав. А самое главное, там много жира, ну прям вот реально много жира. То есть, если в обычной лапши там, в принципе, мука, яйцо, скорее всего, что-то там еще вода и, и все. А здесь там масло и его много, и на похудение это прям вам совсем не надо. Например, вы можете съесть лапшу вот эту и съесть лапшу обычную, ну только без масла. Калорий будет меньше, но по факту как бы место в желудке она будет занимать то же самое. И по насыщаемости у вас плюс-минус будет то же самое. Но калории вы все-таки съедите меньше. И те калории, которые вы не съедите из жиров, вы можете съесть из чего-то другого: яблоко, клетчатки побольше съесть, салатов накидать. Да в конце концов, даже углеводами лучше, чем жирами. Хотя жирами тоже пренебрегать. Нельзя, все-таки кушать на норму. Чан рамен! Помимо лапши, в сегодняшний рамен мы добавим вареное яйцо, зелень, крабовые палки и болгарский перец. Все, что хорошо, до крабовых палок. Вот серьезно, я когда-то думал, что крабовые палки это прям вот краб. А потом меня постигло разочарование, и я понял, что это не краб. И немного травы. Готово? В такой штуке, помимо невероятного вкуса, есть тонна микроэлементов и питательных веществ. Блин, выглядит это реально вкусно. И такое ощущение, что я даже чувствую вкус и запах через монитор. Скорее всего, вы тоже. Блин, выглядит реально вкусно, и такое ощущение, что я даже чувствую, ощущаю вкус и запах, суши через монитор. Но здорово это, не-нет, не здорово. А еще здесь куча калорий, но в подсчете калорий необходимости не было вообще. Не было вообще. Ой-ой-ой, стой-стой-стой, в смысле? Ты же хочешь похуй, кто мне написывает? Ты же хочешь похудеть, как это в подсчете калорий нет необходимости? Ну ладно, я согласен, можно ухудеть и без подсчета калорий, но все-таки если ты хочешь вот прям вот четко все совершить, то лучше считать По крайней мере ты будешь уверен, что все хорошо Потому что многие примерно накидывают этого вы примерно этого, примерно этого Слабшую это вообще можно переборщить очень сильно И такие, что-то я не худею Я вроде и мало ем, а что-то не худею А потому что рамен Утром перед кардио я хавал банан Ибо бегать на голодный желудок не круто Кстати, перед кардио я бы еще посоветовал закидывать белок Потому что организм, особенно с утра Нуждается в аминокислотах Какой-нибудь самый простой, быстро усваиваемый Типа яиц, ты же есть все-таки яйца Thank <sighs> you. Можно протеин закинуть сывороточный, можно, да, по, по сути, любой белок, который достаточно быстро усваивается, и тогда шанс того, что на своем кардио ты потеряешь мышцы, он станет ниже. По истечению 30 дней, несмотря на то, что я пытался максимально сохранить вес, я сбросил 4 килограмма, и если бы я при этом не ел печеньки и старался контролировать калории в минус, думаю, можно без проблем скинуть килограмм 8. Все так, чем больше дефицит, тем больше ты скидываешь, но все-таки и тем больше шанс потерять мышечную массу, поэтому Поэтому я все-таки рекомендую не торопиться и терять не больше 1% от своего веса за неделю. Например, если ты весишь 100 кг, то 1 кг в неделю чистого жира будет хорошо. Понятное дело, что особенно когда ты только начинаешь, из тебя выходит и вода, и гликоген лишний. И 4 килограмма, которые он показал за месяц при его питании, на самом деле я удивлен, потому что, судя по его словам, очень легко было перекусить не одну печеньку, а три захомячить, съесть не один ремён, а несколько, или чуть больше, или еще гораздо больше. В общем, он хорош. Он держал себя, он не переедал, он был в дефиците, и значит скинул свои 4 килограмма, что хороший результат. Вообще, каждый раз поражаюсь, как к концу любого челленджа выполнить все эти дикие цифры по количеству повторов становится проще в разы. Это как игра, только в реальной жизни, где ты и есть персонаж. Ты прокачиваешь свои скиллы, прокачиваешь свои физические навыки, и тебе выходить на миссии, делать вот эти подтягивания, например, уже гораздо легче, проще, и организм это воспринимает уже как что-то такое. А, изи. Именно в эти моменты понимаешь, на что способен человек, который ставит цель, и двигается к ней, шаг за шагом, затрачивая тонны усилий. И здесь Серджио еще раз максимально 5, потому что он показывает свою нарезку, как он начинал YouTube-канал, скорее всего, и тренировки, не сдавался, делал, делал, делал. И сейчас, если я не ошибаюсь, давайте посмотрим, по-моему, полмиллиона, Подписчик у него есть, да, 579 тысяч, он очень хорош, это безумно вдохновляет, когда ребята делают, делают, у них получается, либо не получается, но они не сдаются, и достигают результаты и двигают дальше, дальше, дальше, ставят цель, пробуют, ставить новую цель, новую задачу, и двигаются. На этом все, друзья. точка ком, чтобы приобрести программу тренировок и план питания в комплекте. Тренируйся вместе со мной и получай годный результат. Ну а здесь вот видео, которые ты также можешь посмотреть, которые будут тебе интересны. До встречи в новых видео.